Да мы реально не знаем. Пацан. Да, э, стой, стой, стой, стой, стой, да мы реально не знаем. Когда твои генты нас крошить пытались, менты нарисовались, ну и лысого повязали. Ты чем не летишь? Какого лысого? Где машина наша? Лысов, он ее прятал, эту машину, я не знаю, он один знает, я Да у нас все разработано было, просто передача, и никого чего попалось. <смех> ну это же так примитивные бананы. Да. А, а это. Я... О, Настя! <смех> ты наша спасительница. Получается, что так, Ах, ты, Настя Антонович? ну ничего. С днем рождения. Что вы еще да говорят что тебе не при дела. Молчи, тварь! Машину нашу угнали, завалили, и теперь не дела. Кто это тарач, что происходит? Девушка, вот там не шелестись. Могу пообещать, что вам легче всех будет. одной бабу стрелых немало еще одну притащили. Ну вы выдаете я, я че, вам ⁇ м-то ну, смотри на что слышь красавица я тебе сейчас себя покажу в лучшем виде Не сомневаюсь, а ну хорошо слышь попробуй стать стать стать стать стать стать стать стать стать стать стать стать стать стать стать Оставил я поля и горлю, окутанный тьмой ночной, Мід Анул Цволен. Открылся взор. Я не могу этого сделать. Ты что-то не понимаешь. Ты пойдешь и отпустишь его. Это не в моей власти. Неправильный ответ. Ты сделаешь. Ты же не хочешь смерти своего отца. Кто он у тебя был? Нет. Так мои пацаны с радостью порежут его на юге. Я поняла и все сделаю. кустик то Здесь видно, что ли? нет. Ну, отвернись хотя бы. А что, там не видел? Пожалуйста. Да как, Ну что, гробните? Ваша бабу сказала, что Да? А так ты Твои Она рассказала, как она с этим вашим сидейцем. Поехала на том ты Так вообще у меня <смех> я Что там, загрузка. Я боялась. Они мне сказали, что если я кого-нибудь привлеку, они уйдут отца. времени. Мы с вами забрали прокуратуру. дай тебе еще один час. Не забывай, твой отец у нас. Они дают тебе еще один час. Долик себе неплохой, рук. Нет, правда, тебя нашла. Вы все ответите за свою гнасть. И отдачу найдет как не прячься. Наслаждайся своими последними дни. Думай о своей поганой, ментовской душе. Ну, отдали? Нет. Как? Почему? Ну, чтобы мне его затрыть, нужен официальный запрос. А, Но ну, это... Это нам неудобно. Вот у нас такое. Мы не можем действовать. А что делать? Сейчас. Олег Евгений Андреевич. Диктор так ты, когда ты свободен, ты на расхват. Так это тут то и дело. Вот, сегодня уже присадились. Весь декабрь на пьянках. Даже 25 лет МЧС идет. 20 лет в России, в Веспублике, Почиение все приглашают. Тюмень 16, -го, 15 Челябинск приглашает. 23-го в Москву. Ну, да, ага, 25-го здесь. 26-го, 27 го 25-го, 25 26-го в Москве. 26 в Среднем в, в, том, что... в Москве... на А, у нас он летал на них, да? Да, да, да. Нет, может... с не волнуйся, я все сделаю Черно было. Но лысый точно меня сюда привозили. Давай, давай, ищи. Извините, тут мой знакомый три дня назад машину грузовую оставил. Что за машина? Ты госить, серая. Покрыта серым тентом. Номер К на 32ХК. Серая. А она вроде в третий блок стоит. А вы чего хотите? Да нам проверить на загрузку. Что не нормально. Покажешь? Хм. Ну, пошли, посмотрим. справиться. Все будет хорошо, и с отцом вашим тоже все будет в порядке. Правда, Евгений Андреевич. Судя по голосу человека, спокойный, равновешенный такой убийство не пойдет. Хотя кто его знает. Поехали. А я всегда рад помочь хорошему человеку. Слушай, сегодня плюс пять обещали, а холод стоит с на улице. Да, да. А -а -а. Так ты говоришь, газель какая? Серая, серая. Серая, ага. -а -а. Слушай, а что я девчонки эти водить? Да годы? не мужчина, Долгая история. А -а -а. Где машина-то? Так, погоди. А, нет, это не здесь. Там место было свободное. А так вот оно. <с> вот же оно. Ну вот, я же говорил, найду. У нас здесь порядок, ребята. Слушай, я то у тебя да, ничего нет. Или, может, деньжатами подкинешь. Холдно да. сегодня. Да. Ты искушен да. тут сидеть. Да. Еще пять часов ты как заснем. Ну, а чего у тебя там загрузка?